Maveta Yarn приложение Spexi это мобильное приложение, которое позволяет пользователям зарабатывать криптовалюту за выполнение физических упражнений и активности. Идея приложения заключается в том, что пользователи получают вознаграждение за каждый шаг, который они делают в течение дня. Чем больше шагов пользователь делает, тем больше криптовалюты он получает. Spexy использует технологии блокчейна и криптовалюту SPX для вознаграждения пользователей за их активность. Приложение также позволяет пользователям участвовать в различных челленджах и соревнованиях с другими пользователями для увеличения своего заработка. Кроме того, приложение Spexy предлагает функции, которые помогают пользователям отслеживать свою физическую активность и заботиться о своем здоровье, такие как подсчет шагов, учет калорий и так далее. Ссылка на приложение в описании под видео и закрепленном комментарии.